Вторая глава, пусть Бог проведет нас через все эти 7 посланий, исполнит нас мудрости и всякого духовного познания. Здесь мы задержимся около года, может чуть больше, как Бог даст. Настоятельно рекомендую вам, если вы не смотрели видение к этому маленькому посланию, перейдите и прослушайте вводную часть. Ссылка будет в описании. Первое послание, которое мы разберем сегодня, адресовано Ефесской церкви. В этом послании как, впрочем, и во всех других шести посланиях, мы можем заметить некоторые особенности, или, точнее сказать, закономерности. В чем они выражаются? Они выражаются в структуре каждого из этих посланий. Во всех книгах структура плюс-минус одинаковая. Сначала идет обращение. «Ангелу церкви напиши». «Указание на божественного автора послания». То есть речь идет здесь об Иисусе Христе со ссылкой на признаки его величия, описанное в первой главе с 12 по 20 стихи. А, например, «так говорит» и так далее. И затем у нас идет утверждение, знаю, оценка, укоры или похвалы, обетование или предостережение, обетование награды побеждающему, призыв внимать, имеющий ухода слышит, Шестой и седьмой компоненты послания иногда меняются местами, а пятый объединяется с четвертым. Я сделал вордовскую таблицу по этому сценарию, поэтому мы сейчас быстро на нее посмотрим, а потом вернемся обратно. Итак, что мы здесь видим? Первая строка – название церквей. Вторая строка – количество стихов. Третья строка – образ Христа. Четвертая – похвала. Здесь, например, ладикийская церковь отличилась особой пассивностью. Иисус не хвалит эту церковь вообще. Это так, если вкратце о таблице. Я оставлю ссылку для скачивания в описании. Еще по данной теме Большой культурно-исторический комментарий пишет. Каждое из этих пророческих посланий построено по одному образцу, который несколько напоминает императорские указы, рассылавшиеся в качестве предписаний в города Малой Азии. Некоторые исследователи сравнивают отдельные элементы этого образца с формулами ветхозаветных и древневосточных заветов договоров. Если они правы, то эти пророчества похожи на судебный процесс, который осуществлялся в рамках завета в ветхозаветных пророчествах, например, в книге Амос. Если мы говорим об этих семи церквей, то здесь также прослеживается явный параллелизм. Ефесская церковь находится практически на одном положении с ладикийской церкви. То есть первая чем-то похожа на седьмую. Здесь я знаю, что кто-то со мной не согласится. Как можно сравнивать ревностную церковь в Ефесе с равнодушной и пассивной церкви в Ладикие? А вот и можно. Это на самом деле очень легко доказать. Об этом я скажу несколько слов потом, когда коснемся пятого стика. Далее. Две церкви, которые не получают никакого упрека. Это вторая церковь и шестая параллельно. То есть Смирнинская и церковь в Филадельфии. А здесь церкви находятся также в одинаковом положении. Очень интересно сравнить эти две церкви. Например, прочитаем и сравним эти два стиха. Смирнинская церковь, Откровение вторая глава, 9 стих. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что не иудеи, они а не таковы, но сборище... Сатанинская, Филадельфская церковь, 3 глава, 9 стих. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, тоже слово, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Очень интересно, не правда ли? Я уверен, что вы это заметили, я даже подчеркнул эти два слова. Между прочим. Слово «сборище» встречается только два раза в книге Откровения, в этих двух стихах. Далее идут церкви в Пергаме и Сардисе. Положение у них почти одинаковое, правда, церковь в Пергаме заслуживает большей похвалы от Христа. Как в Пергаме, так и в Сардисе присутствует две группы людей. В Пергаме это группа, которая придерживается учения николаитов, а в Сардисе эта группа достойна похвалы, потому что они не осквернили своих одежд. И, наконец, Феатирская церковь, четвертая по счету, самое длинное послание из всех семи, 12 стихов. Эта церковь чем-то похожа на предыдущую церковь. Единственное, за что Иисус ее упрекает, это за то, что она попускает жене Изавели учить в церкви. В общем, это похоже чем-то на минору. Первая связана с седьмой, вторая с шестой и третья с пятой. Но это не те подсвечники, о которых мы читали в первой главе. Еще одна важная мысль, Фриц Грюнзвейк пишет, но речь в них не идет, однако, об оценке их Господом, будто они уже оказались у целей. В них содержатся промежуточные суждения о том, чего им еще не достает, и что является для них в то же время спасительным. Это очень важно. Я думаю, что мы все, как искренне верующие люди, хотим услышать от Бога, не просто какие-то советы, а услышать, собственно, как мы проходим наш, наш жизненный экзамен, где мы делаем ошибки, может, мы движемся в неправильном направлении и так далее. Ну и в этом суде, который совершается над этими семью церквями, мы можем увидеть, что Бог более заинтересован в обнаружении добра, нежели зла. Добро всегда выставляется на первый план, тем самым как бы делается над этим акцент.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 и нашел, что они ложицы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Начинаем с анализа некоторых слов. Первое слово – труд. Иисус знает дела и труд. Если слово «дела» имеет такое же значение, как и в русском, то слово «труд» передает другую идею. В греческом слово «труд» – «копос» может передавать следующее значение. Бить, бить себя в грудь от горя, печали, труд, беспокойство, создавать кому-то проблемы, работать за кого-то, либо интенсивный труд, сопряженный с проблемами. В Новом Завете это слово встречается 19 раз. Я думаю, что в данном контексте последнее значение подходит лучше всего. Интенсивный труд, сопряженный с проблемами. Эфеская церковь трудилась, несмотря ни на что. То есть это не просто Труд, но труд тяжелый, до изнеможения. Идем дальше. Слово «терпение» мы уже разбирали в девятом стихе, первые главы, поэтому повторяться не будем. Глагол «сносить» в данном контексте, оно передает идею некой ноши. То есть церковь не могла переносить развратных, не могла мириться с ними. Далее хочу обратить ваше внимание на слово как раз-таки «развратных». На самом деле это слово не означает буквально «развратный». Здесь мы имеем дело с греческим прилагательным «кокос». Нет, это не тот «кокос», о котором вы подумали. Очень интересно, но это слово в Новом Завете встречается 51 раз. И только один раз во всем Новом Завете оно переводится как «разврат». Хотя на самом деле в остальных 90-95 случаях это слово будет переводиться как «злой» или просто как «зло». Да, «кокос» с греческого означает «злой», «плохой», а не «кокос». А согласитесь, что это не одно и то же, что и слово «развратный». Если прилагательное «развратный» оно передает больше идею половой распущенности, то прилагательное «злой» охватывает, наверное, все сферы нашей жизни. «Злой» означает «плохой», не приносящий добра или любви, приносящий только горы и проблемы. Злой, злой личностью мы можем назвать, например, дьявол. Так, глагол «испытал» имеет следующее значение. Пытаться, делать попытку, испытывать, подвергать испытанию, искушать, пытаться, совратить или уловить. 38 раз используется этот глагол в Новом Завете, и в основном оно переводится как «искушать» и «испытывать». Ефеская церковь испытывала, проверяла тех, кто называли себя апостолом. Апостол – это посланник. А Кроме 12 апостолов, мы знаем, что были другие апостолы. Это, конечно, отдельная тема для обсуждения, поэтому просто запомним, что кроме 12 апостолов были и другие апостолы. Слово «лжецы» означает «обманщики», а «те, кто не говорят правду», «прикрывается ложью». Третий стих. «Изнемогал», слово «изнемогал», «изнемочь», «устать» или «уставать». Эфесская церковь да, тяжело трудилась и не уставала. Я думаю, что то, что нуждалось в пояснении, мы разобрали сейчас время разночтения. Давайте откроем наш критический текст и рассмотрим все разночтения. Итак, сейчас прослушаем этот текст на греческом είδα τα έργα σου και τον κόπων σου και την υπομονήν σου, και ότι ού δίνει βαστά σε κακούς, και επίρασας τους λέγοντας σε αυτούς αποστόλους είναι και ούκ εσύ, και έβρεσ αυτούς ψευδείς, και υπομονήν έχεις και ευάστασας δια το όνομά μου και ούκ εκοπίακας. Του αγγέλου της. άγγελου τες, άγγελου βιφιές. Здесь мы встречаемся с первым разночтением «тэс» или «ту». Кстати, здесь мне стало интересно, я посмотрел, есть ли разночтение подобного характера и в других посланиях к другим церквам. И как оказалось, да, точно такие же разночтения мы можем встретить и к последующим четырем церквам. Скорее всего, в оригинале присутствовал артикль «тэс». А мне кажется, что некоторые переписчики хотели исправить кажущуюся ошибку, потому что здесь просится артикль «ту» а не «тес». Если мы обратим внимание, то мы увидим, что дальше стоит слово «эфесу», то есть «эфес». «Эфес» находится в дательном падеже. Следовательно, здесь просится артикль «ту». Кстати, Генри Чарльз в своем критическом и экзиготическом комментарии на книгу «Откровения» как раз-таки использует артикль «ту». Артикль «тес» тоже здесь имеет смысл. Почему? Потому что оно относится скорее не к «эфесу», а к церквям. Греческий это гибкий язык, и в отличие от английского языка здесь можно использовать разный порядок слов. Дальше. «Энефесо εκλεσίες. Грабсон. В ефесе церквям напиши. Точка вверху слова Грабсон обозначает точку запятой либо двоеточие. А Значит, открывается прямая речь. То есть Иисус говорит Иоанну, чтобы он написал англо ефесской церкви и следующее: Двоеточие и прямая речь от Иисуса Христа. Таде, легио, хократон, септа астерас, энте. Дексия, авту. Так говорит держащий семь звезд правой своей руки. Разночтение в пределе целой фразы. В сноске добавляется слово «рука», но мы помним, что из предыдущих разборов слово «дексия» и так подразумевает руку. Поэтому переходим к следующему разночтению. Оперипатон н энмесо, тон, эпта, лухнион, тон, хрисон ходящий посреди семи светильников золотых. Основа мелкое разнозначение, касающееся написания слова. А в данном случае это слово хрисон. Золотых. Идата эрга сукетон тон копун. Знаю дела твои и труд. Маленькая буква Т, либо полуплюсик, означает, что в некоторых манускриптах добавляется какое-то слово. В нашем случае это слово твой. То есть знаю дела твои и труд твой. Пока что мы не встречались с серьезными разночтениями, которые действительно противоречили бы друг другу и имели бы серьезное богословское влияние на текст. Поэтому можем вздохнуть и продолжить. Как вы сами убеждаетесь, несмотря на всю внешнюю критику в отношении Библии, Библия очень даже хорошо сохранила свою целостность. «Ке тен упоменен суке? И терпение твое и...» Союз «и» где-то упущен, но на текст это никак не влияет. Далее. «Оти удини» – «вастаси» – «что не можешь сносить». Слово «вастаси» – «сносить». Здесь практически без изменений. «Какус ке эпирасас тус лехонстас и австус апостолус» – «ке». «Злые» испытал тех, которые называют себя апостолами. Здесь редакторы данного критического издания пропустили одно слово – Хотя во множестве других манускриптах присутствует слово ei это глагол быть. Его можно оставить, а можно и пропустить, смысл от этого не изменится. Ук ке эрес, автус ке эхис ке не таковы, и нашел, что не ложец. ты и терпение имеешь, и переносил. А в данном разночтении у нас есть незначительное отличие в написании слов, а также добавляются два слова. Тлипсейс, пасас, во втором разнощении Эти слова означают «страдания всякие», хотя здесь с греческого это не существительное, а глагол. Встречается оно всего лишь в одном документе, и это не самый ранний документ. Так, дальше. Диа то онама муки локекупиакес. И для имени его трудился и не изнемогал. Так, здесь мы имеем э, отличия в отрицательных частицах. На самом деле это одно и то же, что и отрицательная частица «оу», так и «ук». Обе они передают отрицание. Буква «к» добавляется, если следующее слово начинается с гласной буквы. В сноске видно, что следующее слово начинается с гласной буквы. Далее, главное разночтение касается прочтения глагола «кекупекес». Это одно слово, но в разных временных формах. Обе слова передают идею прошлого. А, то есть а, речь идет о прошлом, но с маленькими отличиями. В первом случае делается акцент на завершенности. То есть ты не изнемог, как результат большого труда в прошлом. В сноске мы можем перевести как ты не изнемогал. В принципе, так оно и переведено в нашем стандартном тексте. Здесь большой делается акцент не на результате, а на времени. И третий пример, третье разночтение – это уже другое слово, но с тем же корнем, что и другие. Акцент делается на самом времени, а не на результате. А если подытожить, можно сказать, что Иисус делал акцент на результате, а не на самом времени. А это мое субъективное мнение. Косвенно я прихожу к этому по контексту. Иисус делает некий итог, и здесь важен результат, к чему все-таки пришла Эфесская Церковь. Да, большинство разночений не стоит даже рассматривать, так как они вообще не влияют на значение и перевод. А я говорю сейчас о предыдущих А Скорее всего, на будущее, если бог даст, мы будем использовать UBS. Это другое критическое издание. А там содержатся разночения, которые влияют на перевод. У меня, к сожалению, его нет на руках. Поэтому, когда я его куплю, вы об этом точно узнаете. А сейчас давайте откроем нашу диаграмму. Наша диаграмма. И начнем с глагола «напиши». Так, «напиши» местоимение, здесь подразумевается. Исходя из контекста, мы понимаем, что Иисус обращается к Иоанну. «Напиши кому?» «Вестнику церкви Вифес». Всю эту маленькую конструкцию можно было бы отнести к правой стороне диаграммы. Вот здесь. Теперь у нас одно большое, я бы сказал, огромное дополнение. «Напиши что?» «Напиши следующее» держащий звезд семь в руке его. Также ходящий в середине подсвечников семи золотых говорит это, а именно, знаю. Здесь мы остановимся на минутку и задумаемся. Все, что будет сказано дальше, вращается вокруг слова знаю. Это очень сильно. Иисус знает абсолютно все. Но здесь Иисус обращает внимание на некоторые особые моменты. «Знаю дела и труд твои, и стойкость твою, и то, что ты не можешь перенести плохих» или «злых» в других переводах. «И испытал называющих себя самих апостолами, и есть нет» то есть «они таковыми не являются» и «нашел их лжецами Далее «И имеешь стойкость» заметь это слово в этой диаграмме повторяется дважды «И за имени моего перенес и не утрудился». Надеюсь, что эта диаграмма хорошо вам показала взаимосвязь между всеми словами во всех этих предложениях. Теперь самое главное, всю эту пока еще сырую информацию нам нужно обработать. Переходим к основному пункту. Богословие. Ангелу Эфеской церкви напиши. Иисус повелевает Киану написать письмо ангелу Эфесской церкви. Слово «напиши» в книге Откровения встречается 12 раз. Мы уже рассматривали возможные варианты, кого может подразумевать Иисус здесь. А поэтому мы не будем вновь перечитывать и вникать в то, о чем уже говорили. Если вам интересно, можете перейти к плейлисту Откровения, 20 стих, 1 главы. Если говорить в общих чертах, то все, что будет сказано дальше, это обращение Иисуса непосредственно к самой Церкви. Что приводит нас к одной важной мысли. Церковь ответственна за свои действия. Кто-то может набить пастора и сказать, мол, вот он виноват, и за него все проблемы в церкви. Исходя из этих посланий, мы видим, что Иисус обращается к отдельным людям, к группам людей. Иисус выносит свой фердикт, исходя из их поступков, из их образа жизни. Каждый ответственен за свои поступки. Дальше мы читаем. Так говорит. Так говорит Господь. Более 400 раз встречаются данная фраза и в Ветхом Завете. На фоне Нового Завета, как вы думаете, сколько? Сколько раз эта фраза встречается в книге Откровения? Эта фраза встречается в книге Откровения 7 раз. Да, число полноты. Книга Откровения полна разного рода интересными совпадениями. К слову, интересно будет прочитать эти два стиха, где также употребляются эти два слова в этом порядке. Это будет книга Деяний и послание к римлянам. Деяние, 21 глава, 11 стих. «И, водя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме и иудеи и передадут в руки язычников». Здесь говорит Дух Святой. Теперь откроем римлянам, 10 глава, 6 стих. «А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. А здесь говорит праведность. Когда мы читаем в книге Откровения слова Христа, мы видим в них силу, власть и авторитет. Это прямая отсылка на божественность Иисуса Христа. А помните, в самом начале, когда мы только начинали изучать книгу Откровения, что было написано в первом стихе? Первое слово. Откровение Иисуса Христа. Или откровение об Иисусе Христе. Можно и так, и так переводить. Как бы мы ни переводили, в любом случае мы не прогадаем. Потому что в обоих случаях это утверждение верно. Это откровение Иисуса Христа, и это также откровение об Иисусе Христе. О Его триумфе, о Его победе и о Нем самом. Фраза так говорит, она также показывает власть мужа над женой. Муж снабжает жену всем, защищает от врагов и тому подобное. Задача жены – подчиняться мужу. Я думаю, что этот образ мужа и жены начинается не с 19 главы, а с первых трех глав. Да, формально церковь еще не жена, она всего лишь обручена своему возлюбленному, но и в этом положении она уже проявляет покорность. В перспективе книги Откровения весь мир придет однажды в полную покорность Сыну Божию. Мы об этом знаем. Держащий семь звезд в деснице своей. Все эти образы взяты с первой главы. Мы на них подробно останавливаться не будем. Скажем несколько слов и перейдем к следующим стихам. Держащий семь звезд в деснице своей. Иисус держит в своей правой руке семь ангелов. Ангелы в нашем случае могут быть ангелы, а могут быть и людьми, пасторами. Наше внимание, конечно же, обращено на Иисуса Христа, и мы видим Его держащим крепко семь звезд. А между богословами нет единого мнения, что может значить слово «держащий». Подразумевает ли это, что Иисус охраняет эти семь ангелов? Или это говорит о том, что жизнь этих ангелов, давайте лучше скажем посланников, находится во власти Христа? Я больше склоняюсь к тому, что здесь говорится больше о власти, нежели об охране. Если мы посмотрим на контекст всех посланий, то как вы думаете, что описывает Христа наилучшим образом? Образ пастора или образ суди? В контексте книги Откровения мы скажем, что суди. Вообще тема суда – это одна из центральных тем книги Откровения. А в следующем образе мы видим Иисуса, ходящего посреди семи церквей. Сразу обратим внимание на отличие между этим стихом и 12-13 стихами первой главы. Отличие есть. В первой главе написано «Увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому». Здесь же написано «Ходящий» посреди золотых светильников. Прочитаем заодно Матвея, 28 глава, 20 стих. Учаясь соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. А слово ходящее греческое слово «припатео». А это слово состоит из двух частей пери «перий вокруг» и «патео ходить». А целиком слово означает «ходить вокруг чего-то». Иисус ходит посреди семи церквей. Да, Иисус посещает наши богослужения так же, как это делаем и мы. Но церковь это не только посещение богослужения, а церковь это нечто больше. Когда Иисус говорил, ходящий посреди золотых светильников, он говорил не только о богослужениях, он говорил о всей жизни церкви и всех отдельных его членов. Это прямой намек на всезнание Христа. Это показывает Его власть, Его всезнание. В качестве практического применения послушаем, что пишет немецкий богослов 19 века Эрнст. Генстерберг. В видение того, кто идет посреди семи золотых светильников, является лучшим противоядием от ложной безопасности и отчаяния». Вот почему Иоанн написал, «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он». Если живем по заповедям Христа, впадать в отчаяние не стоит. Это точно. Дальше написано «Знаю дела Твои». Как мы говорили в начале, все, что будет сказано дальше, вращается вокруг глагола «знаю». На основании совершенного знания Христа выносится приговор, либо в пользу, либо в осуждение. Интересно, что Иисус практически во всех посланиях начинает с положительной характеристики. «Никакое доброе дело не проходит мимо глаз нашего Спасителя». Иисус даже это подчеркивает. Например, здесь слово «дела», оно выносится вперед. Обычно мы бы сказали да, «твои дела», а здесь Иисус говорит «дела твои». Маленький нюанс, но в нашем случае важный. Кстати, слово «дела» Иисус употребит еще четыре раза в других посланиях. Если мы говорим о самом глаголе «знаю», интересно, что здесь Иисус использует греческий глагол «иду». В основе этого глагола лежит глагол «видеть». Это слово подчеркивает полное знание. Знание, основанное не на чьих-то рассказах, а на личном познании. Барнес пишет, послушайте, можно заметить, что поскольку многие вещи, упоминаемые в этих посланиях, относятся к сердцу, к чувствам, состоянию ума, подразумевается, что говорящие здесь обладает близким знакомством с сердцем человека, что всегда являлось прерогативой Спасителя. Без божественной природы никто не способен на это. Это утверждение, следовательно, служит сильным доказательством в пользу божественности Христа. Знаю дела твои. Я их увидел. Я знаю жизнь твою. Знаю также и труд твой. Мы уже отметили, что слово труд говорит о интенсивном труде, сопряженном с проблемами. Дела это то, что, возможно, совершаем все мы, служим друг, да, служим другим. Труд говорит о тяжелом служении, о постоянные проблемы, противодействии и так далее. Например, как это было в жизни апостола Павла. Это действительно была церковь, которая отдавала полностью саму себя на изнурительный, знаете, труд. Знаете, когда я думаю об этом, я удивляюсь. Совершенная церковь. Как можно вообще к чему-то придраться? Я говорю здесь по-человечески. И здесь Иисус говорит «имею против тебя». Другим церквям Иисус говорит «немного имею», а здесь «имею». Послушайте, что пишет Сперджин. «Существует класс христиан, которые работают, но не в полную силу. Жизнь, посвященная такой работе, не истощила бы даже бабочку. Когда человек трудится для Христа, он должен трудиться всеми своими силами, так же, как и трудила Ефесская церковь. И терпение твое. Здесь забегу наперед и процитирую доктора Питера Петта. Мы можем сравнить то, что написано здесь, с посланием к Ефесянам. Там акцент ставился на Божьей благодати и первенстве Христа, как главы. Здесь акцент делается на делах, труде и терпении. Последнее является повелением. Однако церкви напоминается, что первое все же важнее. Об этом мы, конечно же, потом поговорим. А сейчас мы поговорим о терпении. Одно дело взбираться в гору без багажа, налегке, и совсем другое дело, когда на тебя взвалили 20 килограмм разных вещей. Эфеская церковь не останавливалась. Она взбиралась в гору. Но в какой-то момент она упала. Первый век был веком гонений и преследований. Преследования велись со всех сторон. С одной стороны это было государство, с другой – иудеи, а с третьей – это были язычники. Без терпения невозможно было бы жить христианской жизнью. Я думаю, что все христиане первого века, они понимали важность терпения. Терпение нужно вам, чтобы, исполнить волю Божию, получить обещанное. А В наше время Терепение не актуально. Нас учат, что все можно получить за кратчайшие сроки. Да? Доставка за два дня, за один день, за несколько часов. В общем, все только не жди. Этим-то, возможно, мы отличаемся от людей того времени. Давайте продолжим дальше. Знаю и то, что ты не можешь сносить развратных. И то, что ты не можешь сносить плохих, злых. В основе этой фразы лежит непринятие чужих идеологий. Это неспособность терпеть зло, грех. Да, есть аморальные люди, и в Ефесе их было довольно много. А все то, что противно Духу Божьему. Согласитесь, что эта церковь является образцом для подражания. Езавель вряд ли смогла бы ужиться в этой церкви. Мы говорим об изавелии из послания к Фетерской церкви. И знаете, все это подводит нас к глубоким размышлениям. В той или иной мере все мы сталкиваемся с этим миром. А сегодня кто-то больше, кто-то меньше. И мы знаем, что все, что в мире, это похоть плоти, похоть отчей, гордое житейское. И вопрос, на который сегодня мы должны ответить, комфортно ли нам находиться в среде мира, среди неверующих людей. Эфесской церкви было точно некомфортно. Мы сейчас по большей части говорим о проявлении зла, о проявлении греха. Как мы реагируем на грех, на зло? Лот мучился в своей праведной душе. Соломон говорил, страх Господень ненавидеть зло. Гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу. Дальше Иисус говорит, испытал тех, которые называют себя апостолом, а они не таковы, и нашел, что они Ложицы. И сразу ответим на вопрос. Кто же эти апостолы, которые не суть таковы, а лжецы? Мы бы сказали, что это точно самозванцы. Назвать себя апостолом – это значит претендовать на роль особого посланника. Это означает, что ты заявляешь о своем духовном авторитете. И эфесяне в этом вопросе были очень осторожны. И здесь нужна смелость и особая проницательность. Диане, 20 глава, 29 и 30 стихи. «Ибо я знаю, что по чести моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Так кто они, эти лжецы? Возможно, кто-то в Ефесской церкви претендовал на личные откровения от Господа, такие откровения, как, например, получил апостол Павел. А возможно, это были николаиты, о них мы потом поговорим. Могут быть странствующие проповедники. Например, Александр Мень пишет. «Было мнение, что речь здесь идет о лжеапостолах, которые, прикрываясь авторитетом святого Якова, брата Господня, обижали эти места и заставляли всех верующих наряду с христианством принимать закон Моисеев, тем самым тормозя развитие церкви. Это сомнительно, потому что в Ефесе большая часть обращенных склонялась больше не к юдаизму, а к оккультизму, теософии и язычеству. Поэтому эти лжеапостолы были скорее апостолами гностического толка, которые хотели соединить христианство с язычеством. Это одна из версий. Еще одна версия пишет Метю Пулу. Второе послание к Тимофею свидетельствует о том, что в той церкви активно действовали лжепророки. Вероятно, это были Эбийон и Церинф, жившие в то время. Церинф проповедовал в Азии. Или их ученики, возможно, кто-то из них. Как Эбион, так и Церинф, они оба были гностиками. Как мы сами видим, неоднозначно, кем были эти лжеапостолы? Для нас важнее сейчас посмотреть на признаки апостолов. Они записаны в, в Писании, в Новом Завете. 2 Коринфянам, 12 глава, 12 стих. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. На первое место стоит терпение. Если нет терпения, значит ты не апостол. Это очень интересно. В сравнении прочитаем Дидахи, 11 глава. Для тех, кто не знает, Дидахи – это один из наиболее ранних христианских письменных текстов, направленных на регулирование жизни ранней церкви.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 Уходя же апостол пусть ничего не принимает, кроме хлеба, сколько потребно до места ночлег. Но если он будет требовать серебра, он лжепророк, да? Деньги. И всякого пророка, говорящего в духе, не испытывайте и не судите, и во всякий грех отпустится, а этот грех не отпустится. Но не всякий говорящий в духе есть пророк, а лишь тот, кто хранит пути Господни». Следовательно, лжепророк и пророк Истины могут быть познаны от путей их жизни. И никакой пророк в духе, определяющий быть трапезе, не вкушает от нее, если он только не лжепророк. А лжепророк же есть всякий пророк, учащий истине, если он не делает того, чему учит. Вот так наставление всем церквам. Третий стих. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Этот стих, наверное, поддаживает все вышеперечисленное. «Я знаю, ты много перенес, ты имеешь терпение, ты трудился и не устал». Посмотрите, Иисус делает акцент. «Ты все это делал ради моего имени, за мое имя». И тем не менее, дальше он скажет «Имею против тебя». Подводя уже итог, мы должны сказать, что двигателем нашего служения труда должна быть любовь к Иисусу Христу, к Богу. Это самая большая и важная заповедь. Почему мы должны любить Бога? Ответ очевиден, потому что Он первый возлюбил нас. Подумайте о смерти нашего Спасителя. Я думаю, что это должно заставить всех задуматься, на что идет любовь. Она идет на позор, она идет на унижение, но ради спасения. Давайте сейчас сравним наши переводы. Итак, мы будем по фразам сравнивать все переводы. Первая фраза, да, «Ангелу церкви Вефесе напиши». Перевод кулаковых. «Ангелу церкви Вефесе напиши». «Напиши ангелу Эфесской церкви». «Ангелу церкви Вефесе напиши». «Напиши ангелу церкви Ефеся напиши перевод кулаковых ангелу церкви Ефеся напиши напиши ангелу Эфеской церкви ангелу церкви Ефеся напиши напиши ангелу церкви Ефеся. Практически, да, все здесь переводы друг от друга не отличаются. Дальше. «Вот что говорит тебе тот, кто держит всем звезд в правой руке своей. Вот что говорит тебе тот, кто держит в правой руке семь звезд. Так говорит держащий в правой руке семь звезд. Так говорит держащий в правой руке семь звезд. В первых двух переводах здесь у нас стоит глагол, а не причастие. Держит, держит в последующих двух, держащий. Небольшое отличие это никак не влияет на смысл практически. И ходит среди семи золотых светильников, Проходит между семью золотыми светильниками, Ходящий среди семи золотых светильников, Ходящий среди семи золотых светильников. А здесь современный перевод, второй перевод. А мне нравится, как они перевели слово «ходящий». «Проходит между семью золотыми светильниками». Дальше у нас «Все дела твои знаю, и тяжкий труд твой, и стойкость твою». Мне известны твои поступки, твой тяжкий труд и долготерпение. Я знаю твои дела, твой труд и твою стойкость. Я знаю твои дела, твой труд и твое терпение. Здесь у нас есть различия в слове терпение, где-то переводится как стойкость, где-то как терпение, где-то как долготерпение. И глагол знаю во втором переводе перевели как известный. Знаю, что не терпишь, что нечестивых. В других переводах у нас есть дурных, злых и злых. Злыми-злыми. Да, как вы видите, здесь нету развратных, здесь есть нечестивые. Может быть, переводчики синодального текста, они а, знали историю Эфеса, они знали, какой он был развратный. Может быть, они уже, зная контекст, перевели это слово как слово развратный. Хотя лучше переводить как слово злой, да, плохой. Так в своей среде и что испытал ты тех, которые называют себя апостолами, ты понял, что лжецы они, не те, за кого себя выдают. И подверг испытанию тех, которые называют себя апостолами, нашел, что не лжецы. Ты проверил тех, кто выдает себя за апостолов, и нашел, что не лжецы. Ты проверил тех, кто выдает себя за апостолов, и нашел, что они лжецы. Мне нравится, как здесь переводчики подходят к переводу этого текста. Все молодцы, я не скажу, что я специалист, я просто а, мне нравится, как а, те или иные моменты да, подчеркиваются. Последнее слово. Ты тверд в испытаниях, многое претерпел ты за верность имени моему и не пал духом. Я знаю, что есть у тебя терпение, что ты потрудился ради меня, но не утомился от всего этого. Я знаю, что ты стоек, что ради моего имени перенес трудности и не изнемок. Я знаю, что ты ради моего имени перенес трудности и не ослабел. Последняя фраза где-то переводится не духом, где-то не изнемог, не утомился и не ослабел. На этом, братья и сестры, мы можем закончить. Пусть Бог вас благословит, молитесь, чтобы разбор выходил регулярно. Мне нужна ваша молитвенная поддержка. Увидимся, даст Бог, в следующих стихах.